Всем привет друзья, вы на канале Science TV, в этом видео я расскажу и покажу вам, чем полезен для человека кит. А перед началом просмотра я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает, для меня это очень важно. А если вы еще не подписаны на мой канал, то я советую вам подписаться и поставить колокольчик, для того чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео на данном канале. Ну и без лишних слов, мы начинаем, приятного вам просмотра. Киты много дали людям, особенно кашалот самый, пожалуй, известный из всех существующих китов. Своей славой он обязан тому, что когда-то в изобилии водился в большинстве морей и был излюбленной добычей китобоев. К сожалению, это не могло не сказаться на его численности. Теперь кашалот встречается не так уж часто. Ценится кашалот за жирное воскообразное вещество, которое находится у него в голове – спермацет. Оно служит высококачественным сырьем для свечей, косметических кремов и мазей. Но особенно ценным является такое вещество, как амбар, который образуется в кишечнике кита. И, как считают ученые, служит ему для защиты пищеварительного тракта от вредных, словно камень, клювов, кальмаров и раковин каракатиц, которых кашалот пожирает в огромных количествах. А люди ценят амбару за то, что она служит прекрасным закрепителем для нежного аромата самых изысканных духов, где используется также костная мука и китовый жир. Но кроме чистого паргометрического интереса, киты вызывают у людей огромный научный интерес. Эти животные очень доброжелательны и понятливы. Они легко поддаются обучению. Некоторые ученые считают, что мозг китов по своим возможностям очень близок к человеческому мозгу. В последнее время изучением китов серьезно занялись и медики. Так, автомологи, специалисты по глазным болезням занимаются исследованием глаз кита. Они считают, что строение глаза человека и кита практически одинаково но по своим размерам глаз кита гораздо больше, что позволяет легко разглядеть все детали, которые трудно уловить, изучая маленькие глаза человека. Заинтересовало их и то, как глаза китов, ныряющих на большие глубины, выдерживают такое колоссальное давление. Если ученые разгадают эту загадку природы, то без сомнения смогут избавить от страданий многочисленных больных глаукомой. Это болезнь, связанная с нарушением внутриглазного давления. Много интересного и полезного находят у китов и другие специалисты, изучающие особенности организма и поведения этих животных. На этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным и интересным, то обязательно поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. А также не забывайте ставить колокольчик, для того чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео на данном канале. Ну, а вы были на канале Science TV. Желаю вам всего самого наилучшего. И до следующей встречи в новом видео.